Айрат Хасянов, экс-директор ИТИС Казанского университета, ныне руководитель школы 21 и генеральный директор СБЕРа в Татарстане Рушан Сахбиев, провели для учеников IT-лицея урок цифры. До лекции гостям провели экскурсию, показали технопарк, лаборатории, и музей электроники. Урок же прошел в библиотеке IT-лицея. Он позволяет им правильно расставить акценты, а, приоритеты выбрать направление, понять, каков спектр профессий 21 века и какова важность и роль тех фундаментальных дисциплин, которые они изучают в школе. И Кроме того, для кого-то из ребят это возможно откроет какие-то новые горизонты, о которых они прежде представления не имели. Школьникам рассказали об основах и принципах работы искусственного интеллекта, а также о карьерных возможностях в этой области. В конце урока ученики задавали интересующие их вопросы. Кристина Адыршина, Виолетта Басова, Универньюз.